Маленькое стихотворение уже совсем недавние, как ветераны встречаются. С ветеранами видится уже, так сказать, тяжеловато. Значит, каждый год нашей дивизии все еще собирается. Значит, один не видит, другой не слышит, третий, значит, плохо, плохо соображает. Значит, приходишь, кидается со слезами на глазах обнимать, Женька, значит, плохо слушает, их кто? «Ну я старший Ленант Игранович. «А, да, черт побери!» «А я тебя знаю». «Ну как же Вот он один год вот так плечо, плечился. Начинаешь звать. «Где майор Жролов?» «А, говорят!» «Вернулся в роту!» «Догнал свой батальон!» И, и все так хочешь, так смешно, знаешь, остроумно очень. «Вернулся в роту, а рота его э, на водере». Вот таким образом. Значит, под влиянием таких впечатлений, значит, написал я небольшое стихотворение «Чайки-березки» называется. Чтобы повидаться, проститься, Помянуть у бывших ребят, Несколько морских пехотинцев Съехались на тихий парад. Чисто бритых, мытых тверезых Привезли их в лес за село. Ровно столько в роще березок, Сколько здесь бойцов полегло. Однолетки равного роста Золотой листвой шелестят. Чайки — это души матросов, А березки — души солдат.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 У меня знакомых в море много, прямо и меня не наквалюсь В том числе миноги, осьминоги и малюсенький моллюск <клес> Я и не бываю одиноким, а ведь это в жизни крупный плюс У меня миноги, осьминоги и малюсенький моллюск Всю дорогу, разве что я сам остановлюсь, слушает миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Их просить не надо а подмоги Никого я в не боюсь. За меня миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. Вот и получается в итоге, Что устроил всех тобой союз. Счастливыми ноги, миноги, осьминоги и малюсенький моллюск. сейчас вам придется мне помочь. Вы видите, я теряю, гоняю бумаги, извояю слова, сказать, мелодии, начинаю кашать и спотыкаться, но в вашей, так сказать, товарищеской трусской помощи. Эта штука имеет пример. Пари пам, париям-пам-пам-пам-пам. Пам пам, пам. Вот такой пример. Давай, давай, короче, о самом основном. Попробуй. Давай, давай, короче, о самом основном. В здоровой атмосфере простил нас детский сад. У мами тети Верии, нас было пятьдесят. По всем вопросам срочным бывало днем и ночью. Всегда мы к ней идем, она же просит очень, Давайте, покороче. О самом основном. Давай, давай. Короче, о самом основном. Давай, давай. Короче, о самом основном. Под чутким руководством прошел я сто дорог. Всегда был рядом взрослый, душевный. К ты чем-то озабочен? Если ты душу хочешь Находишь друга в нем Он только очень-очень Давай-ка, короче, о самом основном Давай-давай, короче О самом основном Давай-давай, короче О самом основном С высоковольтной мачтой На низ я загремел Лежу-лежу в санчасти Сам великий кормел Со мною в викторину играет персонал Болел ли скарлатиной Ангелы не страдал Когда лечился в Сочи Великий стаж рабочий И спишут целый дом А я прошу, короче, о самом основном Давай, давай, короче, о самом основном Давай, давай с одной девчонкой милой глядел я на закат. Она мне говорила, что сердце это клад, тот клад один из тысяч зарытый глубоко, никто его отыщет не будет бедняком. Еще она сказала, что звезд на небе мало, а в сердце их полно. А я ей, между прочим: давай-ка покороче о самом основном. Давай давай короче о самом основном. Давай давай понимаешь короче о самом основном. Thank you. Старинный русский модерн значит, начала века. Огромный красивый серый дом. Ну идем и смотрим подвиги, естественно, чтобы не споткнуться. А надо взглянуть наверх, в ниже пятого этажа, стоит такое архитектурное излишество. Э, бронзовый рыцарь. Опершись на веч, стоит такой рыцарь. Э. По складкам каменного платья поток струится дождевой. Последний рыцарь на Арбате стоит над людной Москвой. Надменным взором Феодала. Он смотрит на поток людской. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Его еще надолго хватит. Он год, годы может постоять. Вчера в гостях мы били ели, присали лихо и хитро. Трейбус мы пересидели, не досидели до метро. Подруга тихая спросила, советы рыцарства храня, конечно, ты проводишь, милый, песком в черемушки меня. Последний улицы да, в Дорбате стоит на доме 35. Я буду спать в своей кровати, а он вас может проводить. Тут в переулке за бульваром, один не в меру смелый тип, дыжа огнем и перегаром, к прохожей школьнице приезжаете. Она мне крикнуть не посмела. Я борил все, едва взглянул. И, возмущенный до предела, я тут же за угол свернул. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35, а мне скандал, совсем не кстати. Вот он вас должен защищать.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 Да, ребята? Любимое стихотворение. Спасибо, а то я его подзабыл. Просто попытка в маленьком стихотворении, ну, как вам сказать, все пишут про любовь, сказать какую-то правду. Все-таки как-то из долгой жизни извлекаешь сок какой-то, может быть, очень, очень наглядный, вот, но как бы еще не опубликованный истинный. Какой-то правды в отношениях людских. Любовь, стараясь удержать, Как саблю тянем мы ее, Один к себе за рукоять, Другой к себе за острие. Любовь, стараясь оттолкнуть, На саблю давим мы вдвоем, Один эфесом другу в грудь, Другой под сердце острием. А тот, кто лезвие рукой, Не в силах больше удержать, Когда-нибудь...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 Довольно скандально. Вот оно расходилось только так в рукописях 60, по-моему, ну, первого или второго года. Стихотворение тогда, очень небезопасно было так. Значит, выступать по этим вопросам. Вот, но расходилось широко, так сказать, как-то так вот в списках, что в те времена было большой редкостью. Еще песенка куда не шло, но просто переписывать от руки какое-то длинное стихотворение, мало кто, казалось бы, может. Но основано на каком-то факте. Больше я, кроме той степени факта, который в самом составе больше ничего не знаю. И не поехал я туда знакомиться или узнавать. Что-то об этом человеке с меня было довольно. И того факта, который я уже мог как-то по-своему осмыслить. Просто это называется еврей-священник. Еврей-священник. Видели такое? Нет, не раввин, а православный поп. Алабинский викарий под Москвой. Одна из видных на селе Ас особ под с скуфейкой, в, черном, в черной рясе, Еврея можно видеть каждый день. Апостольский он шествует по грязи Всех четырех окрестных деревень. Работы много, и встает он рано, Едва споют в колхозе петухи. Венчает, крестит он, и прихожанам Со вздохом отпускает он грехи. Слегка картая, служит он обедню, Кадила держит бледной рукой, усопших, провожая в путь последний, на кладбище поет за упокой. Он кончил институт в 50-м. Диплом от выше всех похвал. Тогда нашлась работа всем ребятам, а он один пороги обрелал. Он был еврей, мишень для шутки грубой, ходивший в те важные годы. Считался инвалидом пятой группы, писал в графе «Национальность» «Да». Столетний дед, находка для музея, пергаментный и веткой, как толбут, сказал, смотри на этого еврея, никакого на службу не возьмут. Евреи, скажите мне, где свинобога? Свинил жрущий и насквозь стрифной, не знающий ни языка, ни бога. Да при царе это был бы первый гой. А что, креститься мог бы я, к примеру, и полноправным бы родился вновь. Так царь меня преследовал за веру, а вы биологически за кровь. Итак, с десятым вежливым отказом из министерских выскочив дверей, Всевышней благости исполнен, сразу в святой Загорск направился еврей. Крещенный без бюрократизма, быстро он встал омытым от мирских обид. Евреем он остался для министра, но русским щеловым митрополит. Студенту, закаленному зубрили, премудрость семинарская, пустяк, святым отцам на радость, без усилий, он по два курса в год. Глотал шутя. Опять диплом, опять распределение. Но зря еврея оторопь берет. На этот раз, без всяких ущемлений, он самый лучший получил приход. В большой церковной кружке денег много, и а батюшка, блаженствуй и жирей. Что, черт возьми, опять не слава богу? Нет, по-людски не может жить еврей. Но пил бы водку, жрал курей и уток. Построил дачу и купил бы зил, Так нет святой районный. Кроме шуток он пастырем себя вообразил. И вот стоит он тощ и бескорыстен, И громом льется из худой груди На прихожан поток забытых истин, Таких как «не убей, не укради». Мы пальцами указывать не будем, Но многие ли помнят в наши дни, Кто проповедь прочесть желает людям, Тот жрать не должен, слаще, чем они. Еврей мораль читает нам воне. Из душ заблудших, выметая ссор. Падение преступности в районе себе в заслугу ставит прокурор. <плодисменты> Просто, ребят хотел еще поделиться с вами еще одной радостью. Поскольку вот уже в такие годы значит, замечаю, какое счастье, вот мы говорим, у нас много неприятностей и валится на нашу голову. Но одно счастье вот никто у нас не может отнять, какое счастье наш язык русский. То есть я уверен, что ни на одном другом языке, вот то, что я, допустим, сейчас попытаюсь прочитать, перевести нельзя. Вот, ни на какой-то другой язык. Ну, авторы российские давно заметили, возможно. В смысле, удивительные рифмы там, на 15 звуков или очень интересные созвучия, ну не знаю, у хлебников, у колодца расколоться, так хотела бы вода, чтобы в болотце с позолотом отразились провода. Там не знаю, но ну, во всяком случае все оставалось, сказал скромный автор, в рамках просто такой значит, звуковой игры.